Друзья, всем привет! В этом коротком видео сейчас с вами попробуем разобраться, куда собрался биткоин, куда смотрят альткоины. Есть большая вероятность, что может быть ну, хороший рост, как минимум. И на примере биткоина, доминации и одной из монет рассмотрим, какие варианты на рынке может произойти, ну как минимум, по моему мнению. Поэтому, друзья, кому интересно, присаживаемся. Поехали! Так, друзья, сразу отвечаю на вопрос, почему там роликов мало снимаю, где я пропадаю. Ну, ребят, у нас, кто не знает, я с Украины, у нас война. Здесь очень жестко сейчас, поэтому кому интересно, может, я подробный ролик э, запишу, что здесь, блин, вообще творится и происходит. А чтобы, э, ну, какую-то информацию получать и не пропускать все, что я могу там сейчас, э, ну, Зачем следить, там, транслировать? Все это я даю в телеграм-канал. Пожалуйста, вот, подписывайтесь ну, и будете следить за информацией. Потому что на YouTube сейчас тяжело там, ролики, какую-то информацию давать и все остальное. Итак, переходим по биткоину. Смотрите, что здесь происходит. В принципе, как я и рисовал в предыдущих видео, снимал о биткоине, вот все сценарии к росту, они актуальны, если мы не сходим за перелой 33 тысяч. Мы сюда не сходили. Был, да, раз прокол, вот 34, и все же потихонечку поднимаемся наверх. Здесь я вот вижу такой коридор стадию накопления в районе 7000 долларов. Это 45 и ну, где-то 36, да, даже 9000 долларов. Ну, то есть большой, так. И здесь напрашивается ну, сценарий пробоя вот этой 45 тысяч, да, и поход. Где-то 52, 53, вот где я рисовал. И в принципе сюда, если мы придем, вот здесь уже нужно будет задумываться о тех позициях, которые застряли или которые здесь набирали. Либо фиксировать профит, либо выходить там без убыток. И вот здесь нужно будет в районе 52, там 50 тысяч, если мы дойдем, посмотреть, пересмотреть позиции и понаблюдать, что будет дальше. Но желательно понаблюдать уже там в USDT в долларах. Но опять же таки единственное, что меня смущает, была такая стадия накопления тоже, где мы в районе 42 тысяч и 30, да, мы тоже, была такая стадия накопления, она в виде падающего такого тлина можно сказать, как хочешь, но всегда легче выходить вверх. А здесь наоборот, чуть-чуть поджатием как бы вверх, что тоже означает, может пробой, но все же нестись и безумно расти очень тяжело. Выходить так с поджатием вверх, да, то есть силы будет меньше, чем вот в такой формации, где мы падаем вниз, а потом резко взрываемся вверх. Поэтому я в любом случае уверен, что максимальный полет возможен. Ну там стопы повыносят конечно, ну, прокатимся резко, 52, но ну, максимум 55, там остановимся и уже будет там решаться судьба рынка. Либо же хуже вариант, вот как я рисую, либо будем здесь вот топтаться и вот эта стадия накопления будет пробита вся вниз. А для этого предпосылок много, сейчас вы знаете, да, время спокойное, война и, блин, ну, малейший чих пых, не дай бог, где-то усложнение ситуации какой-то и вся эта история вот полетит вот сюда, как я стрелкой рисовал. И здесь, конечно же, собрать ликвидность в районе 28-25 тысяч долларов, я думаю, здесь уже будет какое-то дно рисоваться. И будет очередная стадия накопления. Может даже с 28 вплоть до 20. Еще такой треугольник, почему бы нет. Ну, большой, да, с размахом в районе 8 тысяч долларов разницы. Потому что здесь 9 тысяч долларов разница, здесь почти 12 было. Почему бы ну, здесь с 28 до 20 не накапливаться. Но это при максимально хреновом сценарии. Поэтому отлично лично я... Как действует то, что набиралось здесь, там 36-37, потихонечку тяну, что-то продаю уже сейчас, что-то еще там докупаю, смотрю, какие монеты там не росли. Ну и половину, естественно, нужно держать как минимум в детей, а может даже больше, потому что вот такой сценарий с походом вниз, он очень-очень даже может быть. Ну а наверху, как я уже сказал, если пробиваем и идем вверх то там уже рекомендую, конечно же, фиксировать профит в любом случае под даже, наверное, до 100% и смотреть, наблюдать, что будет происходить дальше. Итак, переходим на доминацию биткоина. Вот тоже рисовал и треугольничек. Мы подошли к верхней его границе и сейчас вроде начинаем опускаться вниз. Может еще попробуем там верхнюю границу. И если мы все-таки сейчас будем лететь вниз, а если еще пробьем вниз, то вы понимаете, что это будет самый настоящий э, еще один, можно сказать, альт-сезон, где альты очень хорошо постреляют. Некоторые уже начали стрелять Возьмем даже вот бисвап. Помните, я недавно скидывал ролик, я заносил один пул под стейкинг, во второй пул под стейкинг. Там был объявлено листинг вчера на Binance и вот пул, с которого можно вытянуть, для спекуляции я сюда заносил, то с него я взял почти 3x. Там монета за 4 часа 3x практически дала. Ну а остальные у меня дальше под стейкинг в ну, долгосрок лежат еще в этом пуле. Так вот, за доминацией тоже нужно следить. Если будем идти спускаться вниз, это будет отлично. Если же, не дай бог, пробьем верх треугольник, то, скорее всего, будет очень худо альтам, и биткоин все-таки пойдет туда собирать ликвидность ниже 28 тысяч. Вот на примере монеты DOT. Давайте глянем. От, смотрите. DOT вообще, можно сказать, еще даже в бычьем цикле, да, по трендовой хорошо отталкивается, и здесь он такой нисходящий огромный клин, он вроде сломал и потихонечку сейчас вылазит э, вверх. да, И при хороших раскладах, если биткоин 50-52 все-таки долетит, то я уверен, что ДОТ ускорится и отработает вот этот клин в район 28, а может сходить даже за стопами за 30-32. Я думаю, легко он может ускориться и показать такой рост. Ну и там уже надо будет пересматривать позиции. Но опять же таки, то, как сейчас биткоин себя чувствует, это не означает, что нужно сейчас залетать. Это я говорю, если вы брали ну, по 16, по 15, там, по 18 дот, да, когда была такая возможность. Потому что сейчас от верха мы можем еще сходить вот сюда спокойно на 19 или 18.50. Он тоже идет в таком восходящем канале. Мне не сильно нравится, они имеют свойства тоже пробиваться вниз, там, выбивать стопы, а потом уже рисовать и идти в направление дальше. Поэтому здесь тоже будьте осторожны, ни в коем случае не нужно там какие-то котлеты заносить, все сугубо строго по своему менеджменту, не больше того объема, который вы можете позволить себе в данный момент. Вот такой расклад, друзья, у меня по битку, по Альткоином да всегда есть в любом случае какой бы рынок не был всегда есть два варианта и нужно в голове держать и худший и лучший вариант и, исходя из этого ну вы всегда будете как бы сказать э, у вас будет гибкость да вы сможете друг чего худшего варианта всегда где-то усредниться докупиться у вас будет больше чем например криптовалюты и вы будете просадки поэтому имейте в виду мы можем как и 50 52 сходить очень э, как бы легко и вдруг не дай бог какое-то ухудшение в ситуации в мире мы можем легко пойти ниже 28 тысяч. а там с альткоинами вы можете представить что будет но пока предпосылки все идут э, к тому что нас ждет рост может даже с опусканием там, обратно в 38, 36, может быть, там, к нижней границе канала. Но если ситуация в худшую сторону, особенно геополитической, меняться не будет, я думаю, все-таки мы должны сходить и собрать вверху тоже ликвидность, и шортистов выбить. Ну и вообще это нормально, когда после такого падения коррекция должна как раз в район вот этих 50, 52 тысячи за биткоин должна прийти. Ну а ваши мысли по поводу рынка, как всегда, буду рад почитать в комментариях, что вы предпринимаете, как сейчас действуете. Не забывайте подписываться на YouTube канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить все видео, надеюсь они будут. Ну а на этом у меня все, друзья. Всем я желаю удачи, всем профита, всем пока.